Добрый день, дорогие любители игр. Вы proposal. на канале Мелкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Dying Light. <на> UM 20-й <плес> <плес> <плес> <плес> Бесконечная игра, да, <плес> наша <плес> с тобой? <плес> <плес> уже. А где звук опять? Опять звука нет. Что такое, Эйден? Ты что творишь такое? Да, оп. Опа, парашютик почти раскрылся. Звуч... Звуки отстают, что-то зависают, вообще непонятно, да? Что такое? Что происходит? Эйден! Ты тормозишь! По-моему! Нормально? Кого-кого? Надо помочь, пацану! 58 метров вверх! Офигеть! А как мне залезть-то наверх? Добрый день! Как-то можно залезть? А что зависать? все? Ну, высоко, мужик, извини! Что такое? Я уже забыл, как играть, на самом деле. Оп. О, ничего себе. Так, ну полетели. Так, так, так, тихо вниз надо жать, да? Да. Так, ладно, идем дальше. А, нам нужно... Здравствуйте. Нам нужно забраться в какой-то музей, чтобы достать какие-то там артефакты. Для вот этого мужика, чтобы он дал уфэшки миротворцам. А, так, ну будет... Что происходит, Эйден? Ты ломаешь вообще всю физику и игру. Перестань так делать. Что это за ветер какой-то странный, с каким-то туманом, с каким-то песком, блин? Что тебе надо, я не понял. Опять бесит меня что-то. Да. Что, блин, а! Ты что делаешь, бурной, что ли? Не надо, Не надо было бесить меня. И... <с> <с> Они что-то зависают, блин Вот я не знаю, игра вот <пас> <пас> Вроде как должна прогрузиться, да? А что-то виснет Глупо так Вообще Я, кстати, Соню вторую починил Ну как вторую? В смысле, не вторую Вторую свою четвертую Соню Починил Если ты смотрел какой-то из видосов Я уже и не вспомню, сейчас, на какой именно Там я говорил, что Соня была сломана как мне теперь забраться наверх? Мне как-то надо забраться вон туда. Ничего себе. Ч за размытие? Туман какой-то. Опа, не попали. Ладно, давай пробовать как-то. Как-то пытаться вверх попадать. Ой-ой-ой. Офигенно. Классно. Прекрасно. Ой, что за глупость-то, что за глупость? Ладно, пойдем по старинке пешком. Да блин, где я? Да что это, перестань. Игра, ты ч давно издеваешься? Я только тебя включил. Так, так, так, так, так, так, так, тихо, тихо, тихо. Там что-то на крестик. Так, вот здесь можно, вот там можно. Ага. Ладно, давай как-то пробовать забираться по карнизикам. Вот так вот, оп. Тут вход есть. Контейнер, Ага, я понял. А как сесть? Квадратик, кружок. Во всех играх по-разному садится. Так, поспи. Так, этот лег поспать. Ну, <свы> сейчас <Ой>, запалюсь. чуть чуть чуть тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Тихо, тихо, тихо, тихо. Не знаю, что-то как-то прошелся где-то, что-то посмотрел. Так и чё? Как мне выше-то подняться? Алло. Это я и без вас видел. Как мне выше-то подняться? Алло. Мне типа может быть надо подняться здесь, сюда, чтобы попасть туда. Ну чисто как вариант. Ну, вариант такой себе, да? Ну ладно, давай пробовать, чё. Жизнь она же состоит из экспериментов. Будем экспериментировать. Вот как тут подняться выше. Вот как мне до туда допрыгнуть уже? Ой, не долетел, долетел прекрасно. Так и чё? Как мне достать до туда, ёмаю? Чё надобно прикалываетесь? Секрет, ты... партия... Я не понимаю, я еще дальше ухожу просто. Я типа выше поднимаюсь, но ухожу дальше. Ага. Ай, не достал. Ну и все, как я тут достану? Тут он не допрыгивает. Глупость какая-то. Ну, честное, честное слово, глупость. Почему не дать какую-то. Это типа, чтоб я страдал, да, типа игра же по пар паркуру, ну, пар ну и паркур, да, тогда. вот тут есть, подъем. Да идите в баню. Так и чего? Я не выше поднялся, нифига. Слышал, Мэтт сказал своим ребятам покинуть остров. Ну тут можно выше. Та-та-та-та-та. На Та-та-да, -та. Та -та я что-то выше, нифига не поднимаюсь. Ну там есть типа выше. Как дела? Хреново. Пока нет. Я добрался до здания, но как мне попасть на самый верх? Вот-вот-вот. Попробую вентиляционную шахту. На крыше должна быть. Чего? Когда найдешь ее, встань на нее, прыгни и открой параплан. Не сложное. Да? И звучит стрёмно. Вообще стрёмно. Скажи мне, когда ты в последний раз сделал что-то не стрёмное. Туша. Уже... Чего? Вы что че меня обсираете? Я ничего такого не делал. Опа, опа, опа, опа. Хоть чё то нашел, блин. Хоть какой-то подъёмчик. Так, прекрасно. Так дальше. Ищем шахту. Вон там шахта. Ага. Все, понял. Двигаемся к шахте. Ну, хоть, ну, хоть как-то продвижение у нас есть с тобой. Так, сейчас бы не навернуться, а то будет груз. Опять нос что-то закладывает. Что, что такое-то? Все, никак с носом разобраться не могу. Все, закладывает его и закладывает. Болит, бо, болеет и болеет. С так, а, Тут аккуратненько прям надо. То, что рядом контейнер с ингибиторами, меня это как-то особо не волнует. А вот шахта мне нужна, чтобы подняться сейчас выше. Угу. Так, вы нормальные? Спасибо за гостеприимство. Чего это? Не за что. Это же не территория миротворцев. Посидеть община, у костра? Не звук. Да? Я хочу вас кое о чем спросить. Давай. Вы сказали, что встречали пилигримов. Да. Они действительно настолько подлые? Я встречал много пилигримов, но лично знаю только одного. Люди говорят, они преступники, без стыда, без совести. Судите сами. В 23-м Берлин пал. Германии не стало. Мой друг Бернард нашел для нас работенку в Доркмунде. План был такой. В течение года делать то, что другие делать не хотят, и весь заработок пустить на лекарства. Так мы бы обеспечили свои семьи на всю жизнь. Я не горжусь тем, что мы делали. Но мы это делали. В конце года мы вернулись домой. Когда мы добрались до Лейпцига, город был захвачен бандитами и рабовладельцами. Как-то Бернард вернулся с женщиной. Она представилась пилигримом. Она согласилась провести нас через бандитов за так. бутылек антизина. Так. Уже тогда он был в цене. Пилигрим знала, где находятся все тропы, укрытия и лагеря бандитов. Знала, как избежать зараженных. Мы не отходили от реки Эльба. Как будто женщина выслеживала что-то. Наконец мы дошли до переправы и уже видели свои дома. Но Пилигрим настояла на том, чтобы мы подождали до утра. Я не мог усидеть на месте, ведь до дома рукой подать. Посреди ночи меня разбудил звук чьих-то шагов. Я увидел, как пилигрим кралась в сторону леса с нашими лекарствами. Понятно. Не успел я разбудить Бернарда, как нас схватили работорговцы. Их было много. Все я понял. Они бросили нас в старую лодку, которую пришвартовали неподалеку. Я я, И я суть суть уловил. Так что с нами им суть я уловил. Это А producer. я не долетел. Мы уже отблыть, как труп, я огромный... <з chin> так, и чё? Я, я не допрыгнул, ал ⁇ Оу, ты ж ⁇ шь мешкош, миш. блин. А! -а, -а! Прекрасно. <з laisser> долетел. <з pray> я думал, не долечу. Чё, есть чё? Нет? Нет, ничего. А ч ⁇ так? Так ладно, тут до крыши как бы рукой подать, да? А ч так темно? Ага. Тихо-тихо, не нервничая Сейчас найдем вход. Есть вход? Ну это вниз, а мне не надо вниз. Там вот зеленец это-то а, нет, это не то. А как мне выше подняться, алё? Вы чё прикололись? Я сюда зря лес, что ли? А, нет, не зря. Надо быть чуть-чуть внимательнее. А я уже пришел, кстати. Так это ж прекрасно. упачки Что, есть что залутать? Нету? Да ну, в этом месте нет ничего залутать. Только металлолом. Ну, -мо. Нафига мне лопата? Ладно, пусть будет. Так, а что мне здесь искать надо? Найдите в квартире ценности для Хуана. Давай искать. Кассета пойдет. Смола пойдет. Это что? Луан, здесь ничего нет. Это стена. Эй, да. да, Нер сказал, что место нетронутое. Посмотри еще. Так, это прятаться. Ну, может, выше подняться, Нет. Как тут залезть? Как тут повыше залезть? -то? Ну ⁇ -мо ⁇ Как выше-то залезть, алё? А, ну так вот же. Вот так вот. Вот так вот. Эй, эй, эй. Эй, не допрыгнул. Ладно, вот так вот. Оп. Тех-тех-тех. И ей. Сейчас что-нибудь найдем. Леден, не переживай. Все под контролем. А, водка. Тиги. Уже что-то. Тряпки. Записка. Мне очень жаль. Мне очень жаль. А, в вертолете не хватило места. Постараюсь прислать другой. Мне нужно спасти коллекцию с любовью. Ти. Забрал картины, набросил Джессику. Романтичный сукин, сын. Ага, в вертолете не хватило места. Схватило место только под картины, правильно? Ой, что-то пропустил. Ой, тут еще есть вход. Так, отлично, ладно. Так, что тут у нас? Телефон. Голосовое сообщение. Работает. Время Давай. Буковский, подлете, Луан. Я нашел его заначку. За ним высылали вертолет. Все, перенесли на крышу. Я схожу поищу. А. Удачи. А, так он не это не дошел, не, <с> не довез. А если бы у меня отмычек не было, поэтому здесь металлолом типа, да? А, ну ладно. С, С первого раза. Фигаси. Так а ч ⁇ даже ничего не будет, никакого препятствия сразу на крышу? Что-то как-то изично, да? И чё? Вот вертолетная площадка. А картина-то где? А, сидит, ждет до сих пор вертолет. Ой, как дует, как задувает Сидит, ждет. Это что? Сигареты. А, и эти, блин. Алё. А, ебать. От картины чего не осталось. Все уничтожено. А где они вообще? Вон. Я нашел коллекционера. Но его коллекции нет. Да вот же картина. Хуан. эй, слышишь? Господи, Эйден. Ладно, я быстро. Здесь ничего нет, кроме бутылок виски и водки. Но виски, кажется, годные. Хуан любит хорошие виски. Может, если ты его напоишь, он расслабится? Чего? Он еще в закусочной? Я видела, как он уходил. Похоже, пошел обратно на корабль. Наверное, уже у себя. Окей. Схожу туда. И еще Насчет водки. Данер ее обожает. Если соберешься зайти, в чем я сомневаюсь? И ч у меня? Но если ты действительно хочешь узнать город, это лучший способ. Так и знай. И ч? Ты мне предлагаешь? Возьмите спиртное. Где? Где взять-то? А, вот это? Так, посетите вечеринку Дани Урана. Это где? Это 370 метров, а это... Ну, поехали, чё б нет. Чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже. И вот так, оп! Полетели на вечеринку тогда, чё уж? Сгоняем. Нам же тоже надо когда-то отдыхать, правильно? Эть. Так, где она, вечеринка-то? Так, ну тут, в принципе, можно... Вот так, оп. Вот так, оп. Вот так мы сейчас долетим, долетим, долетим, долетим. Вот так, подлетим, подлетим, подлетим. Вечеринка, скорее всего, там где-то, да? Нет, нет, не там. Тихо-тихо, зависает. 200 метров. Так, и чего? И куда нам? Так, тут какая-то жесть творится Механический голос У вас одно новое сообщение Чего? А вы что, это застава? А, это ветряк? А вы что, ветряк захватили? Пацаны, вы что, ветряк захватили? Еще секу А как стрелять-то? Я не собираюсь никуда идти. На. Вот Чего? Где еще? Тебе а я не бегу, если ты не заметил. Ты идешь сам. А, ты не собираешься идти. Ладно, я сам Получи подойду. Давай, давай, научи меня. Научи меня манерам. Иди сюда. Спарк. А э эти, где? Ты идешь сюда? <связь> Головарь бандитов идет. Воу, воу, воу, тихо, прям полетело. Подходи, что ли Ай, а, тихо-тихо, пацаны Вы что делаете? Так, идем сюда Там там, вот стрелок какой-то в меня целится Попал Да вы что? Я прячусь Блин, ну мне... Меня... Да как же так, пацаны Я не иду никуда, подожди Смех пришла Да как смех, да не ври быстренько тихо тихо идет большой я. дядька Та -та -та -та. ой ой ой пацанов там много да вы чего прикалываетесь У вас много что как-то а я устал а ай ой ой по шапке все Извините, господа, я зайду как-нибудь другой раз. Ладно, я там на вечеринку собирался. Все, догоните, бля. Блин, по шопке так бульно, да ли засранцы? Так тихо, оп. Эй. Эй. Ай, перелетел! Ладно, спустился. Ну ладно, вон, я уже дошел до вечеринки. Вот она, она уже здесь. Здравствуйте. Так, ладно, э, лагерь Прокляй пока рано рано рановато еще. Так, все, идем на тусить. Будем тусить, у нас есть водка. Так, а где вход? Собственно. Здесь? Да что за звуки? Это звуки странные, блин. Пугает меня кто-то, пытается. Так, а что как... А... На Эй, ладно. Эй. Так, как куда-то сюда. По-любому есть какая-то более пыль? более удобная дорога, но... Мы же паркур. Это же зомби-паркур. Так, здравствуйте, я на тусу. с днем рождения, да, Ньюр? А у него дыры? Так ты все-таки пришел А ты все-таки меня приглашал? Держи презент Ты прожил еще год, поздравляю Что тебе от меня нужно, Гаджо? Ты это к чему? Что ты хочешь? С чего вдруг подарки даришь? А под руку подвернулась Он у тебя день рождения, вот я и... Я понимаю концепцию подарка на день рождения Молодец Ты ведешь себя как придурок Ага, ладно, в общем, с днем рождения Может я и проиграл пари? Но, зато есть чем поднять настроение. Не бери в Луан в баре. Ты поставил, что я не приду. Вот ты засранец. В каком баре? А, это бар. Это бар, типа, ну ладно. Хорошо, как дела? О, ты пришел? А тут есть этот еще. Миротворец. Я принесу тебе бутылку, чтобы ты нас догнал. Давай, ладно, Ру. будем тусить. Отдыхаешь, да? Будем филейкать. Слушай, ты же знаешь, как это все давит. Тебе дают приказ, абсолютно бессмысленный, и ты стараешься его выполнить. Понимаю. Я понимаю. Поверь, у тебя получилось. Луан выиграла. Выиграла? Какой то пари? Да с Данером. Она была уверена, что ты придешь, а он нет. А она мне говорила, Казалось, что, что я не приду. Это важно. Как ни странно. На, Эйден. Ты же мне бутылку обещала. Выпивка Ты же мне обещала... Мы собирались сыграть в игру. Какую? Нет, Лоан. Не собирались. Хватит. Какую? Я не играю. А, я тоже... Я уже слишком прям. Давай, я буду играть. слабаки. Эйден, ты играешь? Да, что-то игра сначала, скажи. А, да. Что за игра? Не волнуйся. Просто напьешься, и тебя унизят. Эйден, чем дольше мы говорим, тем больше времени у этого ворчуна, чтобы слиться. Играешь или нет? Ты когда напиваешься, ты сам себя сливаешь. И сам себя унижаешь. Так, ну давай. Хорошо, сыграем. Так-то лучше. Погнали. Правила простые. Ты или отвечаешь на преступно личный вопрос о себе, или должен выполнить желание. Правда, или действие, что если я не хочу отвечать на вопрос, то выполняю желание? не ты пьешь мы решаем правда это или желание если ты не делаешь что должен ты пьешь mm -hmm. Итак, ты спал с кем-нибудь в велидоре нет нет нет ты серьезно да может у него есть принципы сначала влюбиться и все такое ну да. ну да тогда удачи не те же такие, как ты, Роу Да чё это мне вообще Лады, не стрёмно, чего вы твой черед. Хочу, чтоб ты сыграла Иди нахер Что а как это? В смысле? Я выпью, проехали Чего? Ты играешь на чем то Забей, я выпила Едем дальше Она играла на укулеле Правда? Правда? <правда> Парни, продолжаем ты еще, спрашиваешь Роу, и я желаю, чтобы ты не просил Роу спеть. Это ужасно. Попросить Роу спеть, спросить, что он делал до этого. Ну, давай попытаемся узнать, что такое. Правда. Вот смотрю на тебя и думаю, кем ты был до всего этого? Хороший выбор. Лучше не слышать, как он поет. Поверь мне. До того, как стал миротворцем, круче которого только яйца. Отцом и мужем. Ты был отцом? Грустно. Мои дети погибли в самом начале. Я пытался их спасти. Почти удалось, но... Но в итоге выжил только я. Блин, лучше попели бы. И теперь живу. И жалею об этом. Как... Как они... Зараженные. Хуже. Люди, грабители, обычные бандиты попытались отобрать у нас еду. Я не собирался отдавать все, что у нас было. Я должен был защитить семью. Я был гордым, глупым. И их было больше. Я не за продолжение игры. Так, все нельзя такие вопросы задавать. Ну давайте, спрашивайте. Так, хватит об этом. А ты ни о чем не хочешь спросить ликвидаторшо? Хочу. Меня всегда интересовал ее список. Ой, меня тоже, кстати. Заткнись, Ролл, не твоя очередь. Как сбежал от Вальца? Ой, не, не надо. М да. Один вопрос уже другого, блин. Как он появился? Из загадок, который должен получить по заслугам. Ой, тихо, тихо, сейчас, сейчас, сейчас приду. Приходят тут всякие посреди ночи долбятся, блин. Поехали дальше. Я начала с него, затем занесла туда еще одного, а затем их стала целая куча. Но кто был первым? Это еще один вопрос. Пей. Ну, наверное, Вальц. Нет, он пытается заставить тебя ответить на первый. Да какая разница? Все началось намного раньше, когда я сбежала от Вальца. Фрэнк помог мне. Он показал мне, куда я еще могу направить свой гнев. Тогда я думала, что смогу быть с ними. Стать ночным бегуном. Ох, наивная. Они погибли в телебашне. Фрэнк потерял почти всех. Ночные бегуны исчезли. И Фрэнк начал пить. Он забил на жизнь и на самого себя. Но по нему заметно. Так что... Пусть я и не ночной бегун Но у меня хотя бы Есть мой список Какая-то дыр дырышка у вас какая-то грустная Спокойной ночи Все что ли? Наигрались? Я даже не жахнул ни разу Я задал неуместный вопрос В этом вся прелесть игры, Пилигрим Рано или поздно Ты бы задал неуместный вопрос До скорой встречи А я даже не выпил, алло Что за дыры? Такое странное Дай мне хоть выпить что ли? Алло! Я не выпил даже! Я не выпил! Алло! Гаджо, вот ты где. Спасибо. Спасибо тебе за водку. Да не за что. Так под руку подобралась. Давай выпьем! Да, давай! И за еще один год в этой Давай, а то не получилось пацанами вообще никак. Знаешь, ты не так уж и плохо. Да я вообще красавчик. И я начинаю тебе нравиться. Нет, это просто значит, что есть засранцы и похуже, и что я пьян. А Где Луан? Вы были вдвоем. Ну, в общем, были втроем. Мы играли, и я задал неуместный вопрос: Как появился список жертв? Ух, гаджа, гаджа Ты заставил ее вспомнить прошлое. То там был вопрос про прошлое. Я говорю тебе это не потому, что ты мне нравишься. Я вообще не знаю, какого хера я это тебе говорю, но, но никогда, никогда не спрашивай Луан о прошлом, ты понял? Хорошо, а теперь проваливай, у меня день рождения. <сёк> с праздником я пошел. <сёк> Ладно, пока, пацаны. Хорошая тусовка, хорошо затусили, прям весело, прям ох, обосраться. Самая классная тусовка, по-моему, из игр, которую я видал. Ну, я не скажу, что я прям дофига супер много игр играл, где были тусовки. Самая классная тусовка, по моему мнению, была в... в Ведьмаке, когда они в третьем. Когда они готовились там к бою... Нет, когда они к бою с они там готовились. Если... Ух ты, нифига, как классно прихватил. А... Когда они готовились там этого, расколдовывать Угу, если как бы не смотрел, не это, ни... спойлеры, ну хотя какие нафиг спойлеры игре уже миллиард лет в обед. А, и, короче, и там у них за тусовка ведьмаков наметилась вообще просто уже. Вот, нормально так тусануть, если не дрефить до самого конца, в принципе. И оно особо ни на что не влияет, ну вот, а я сейчас не долечу, а не долечу. Эй! Тихо-тихо, я как-то далеко летел, меня страшно стало. Так, а тут где-то контейнер с ингибиторами недалеко. А где? Вот тут? Та -та. Та ну, как-то типа. Не знаю даже. Ну, давай попробуем пройти. 29 метров это ж в принципе недалеко. Правильно. Да тем более сейчас день, пацанов здесь не должно быть много. Только как мне, мне ниже или выше, я не понял. Но мне даже за боевые действия очки дают так же. Да не застревай, Эйден. Что-то их дофига. Я вроде их разваливаю, а им пофиг Ага, нормально. Так, только я сейчас отдаляюсь, по-моему. Мне надо куда-то сюда. Подожди, я не понял. Мне, по-моему, ниже куда-то надо, нет? Блин. Ой, да короче. Встань, Эйден. Ладно, сейчас искать этот, блин, ингибитор полтора года. А нам нужно... Опа. Так, подожди, я сейчас подойду к сундуку, вылетят эти мародеры опять. Нет, не вылетят. <соценно> Сидят, блин. <соценно> Спрятались, блин, дебил. Это миротворцы? Пацаны, алё, меня там побить пытаются. Смотрите, вон, вон, вон, смотрите, вот эти мутаки. Куда ты пошел? Иди сюда. Пацаны! Пацаны, помогите! Тут там все плохо. Там вон мудаки сидят. Вот так вот, да? Нормально. Ой-ой-ой. Ага, ага, сейчас. Помогите, дядя миротворец! Меня обижают хулиганы. Ну-ка пойдем, им втащим. Сейчас я жахну птичку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чего они зависают? Я даже не понимаю, что они пытаются делать. Ты чё моих братанов пихаешь? Опа. Нормально. Ага, сейчас. Так, ну сейчас бы проиграть им. Когда мы такой толпой против них. Гаси Гаси засранцев. Давай, давай, пацаны. Я прикрываю. Давай, давай, давай. отлично. <связать> Красавцы, пацаны. <связать> а ч ⁇ тебе прилетело-то? чё чё не Чуть-чуть откуда чё прилетело? Я тоже что-то видел. Почему мы этого никак не Выходи, никто не пострадает. Ч ⁇ такое, пацаны, вы что? Ч ⁇ происходит? Ч ⁇ это было? Я вообще что-то мне недоумение. Что произошло? лекарства с них попадало, нормально. Ой, прекрасно. Аптечечки. Четыре штуки, аж. Сидят, сидят в засаде, типа их не видно, блин. Молодцы такие, не могут. Нормально. Так, теперь взломаем спокойно. Ну, нормально, события выполнили. Что там было написано легко? Ага. По-моему, зомбарь идет, нет? А-а-а! тихо, было близко. Сейчас придут, помешают мне взломать сейф. Ладно, нормально все. Так, подбираем все. Ну, пусть будет. Тренировочный... А, -а, а, треники хулигана. Ну ладно. Так, что, я куда шел-то? Так, я шел на лодку. Меня тут отвлекли. Ну ладно, выполнили побочку небольшую. Там с миротворцами вместе зарубились с э, бандитами. В принципе, неплохо, да? Темное пространство, ночное занятие. Ой, тут столько побочки, мне кажется. Я насколько понял. А... Ой, пацаны, тусят. Насколько я понял, она не особо интересная, эта побочка. То есть, ну, и мне, как бы, это как у товарищ рассказывал, что дополнительные задания здесь такие, как бы, да. Даже не да как, не пытайся, я сейчас миротворцем на базу убегу и вы можете меня догонять по 10 лет. Эй, что, они меня догнали? Они бегут еще за мной? Не, ну, если хотите, бегите, что мне? Кто? Что происходит? Ты его обижаешь что ли? Ты что? Ты Вот а ты что накипишь? Что такое? Ты на меня или на кого? Отъебись. А ты -а. ебись! Ладно, я тебя понял, <laughs> я тебя услышал. Да все, все, все, я обиделся я. Обидел меня. Я расчувствовался и ушел. Так, а -а -а, знаешь, что я хотел? Я не то. Я знаешь, чё... знаешь, что я хотел? Тут я где-то видел. Ой, какой я модный! а. У меня тут какие-то треники новые, кстати. Вот они круче. Они дают больше брони. А, штаны для танка. Для владения двуручным оружием и защите. Сопротивление урона от электричества. Урон а, 2П оружия. Ну, пускай будут, ч. Так. Кибейт на мамаи, мама хотел. А, вспомнил, блин. Сбил меня. А, дневник. Я, короче, когда там сохранение с одной сонки на другую кидал, вот это, когда все проверял, тут есть вот такое задание. Давай узнаем. 136 метров. но это вообще где-то здесь должен быть. По идее. Да, да, да, да, да. Ну здесь где-то должно быть. Я даже и не знал, что у нас есть подобное задание. ну давай узнаем, что кого, как, что там, сай сайтером. А, оценить уровень а, наших проблем. Все-таки, мне кажется, переобуться можно будет все равно. Или прямо сейчас я получу люлей. Я не знаю, это сложно сказать, но, скорее всего, будет зависеть от того, кому телебашню-то дашь. Откуда мне было знать, да, что она такая быстрая? Да-да-да-да, все так говорят. Так-так-так, куда то сюда? Сейчас узнаем, что по времени. Ого, блин, время дофига. А я ничего не сделал-то особо. А, здрасте. Это, это главный, да? А, нет. Здрасте. Я, я, я тут уже миллион дверей прошел. Где Айтер? Ага, я не позволю какую-то травницу лечить моего Одиком мужа. врача у тебя есть, чтобы бегать к шарлатанам за чудо с надоб... Послушайте, у нас нет лекарств. Одни только травы. Это его жена? Мой муж сражался за вас много лет. Вы должны достать для него лекарства, а не травы, которые его отравят. Дети, нам пора. Ой, ну ребята, ну это же не как? я. Айтер сильный, но ему нужны лекарства, а их, к сожалению, у нас нет. Мы сделали все, что могли. Под влиянием химикатов некоторые растения приобрели лечебные свойства. Они действуют как антибиотики, но среди местных у целителей плохая репутация. Их нельзя винить. Целители дают разумные советы, но бывает трудно им следовать. Что-то забыли, собрали не ту траву или ошиблись с дозировкой, и вместо лекарства получается яд что бывало очень часто так я, я, я так и думал ты окажешь нам услугу то что случилось в старом велидоре ужасно мы потеряли многих я не виноват насколько знаю айтер единственный свидетель то есть если дело мы не узнаем что произошло точно где мне найти целителя на острове калверт и да маргарет можно доверять о я даже не знаю что делать к чему это приведет мы же просто разнесли в старом велидоре все мужик я это же не я сделал это вальц был блин я даже не знаю как как быть то терпеть не могу свою работу впрочем лучше цел на решетке Ой, блин это так как-то не вовремя что ли Ладно. Давай узнаем. Так, для справки, а там подумаем, что делать. Ой, а куда к ней идти-то, ё -ма? Давай, ката. Мне нужна карта, карта, карта, карта, карта. Карта. Ой, туда идти далеко. Нет, тогда мы... Сейчас мы с тобой берем задание добро пожаловать на борт, потому что мы здесь, алё. И нам дадут топор. Топор... Э -э -э. Уф, фонарь у меня есть. И очков много. Может, прокачаем даже что-то. Так, ладно, что куда дальше? Туда вниз надо. Так, я запутался уже. Ой, я спустился к пацанам. Вас уже много? Так, будете, будете хлопки делать? Да вы просто отжимаетесь. Прошлый до вас это с хлопками отжимались. Кроме одного там, Этот один жульничок. Я ничего не вижу. Во всем секторе мертвая тишина. Сектор, так, блин, какие-то вообще... обходные пути, вообще кошмар. Я... Или я здесь ходил? Я уже не помню, какими путями я сюда шел, к этому. Привет! Целую неделю тебя не видела. Что новенького? Ничего. Мой а, заявил, это не мне. Когда я вырасту, я хочу <смех> Э, полегче, алло. <смех> У меня тут 16+, а не 18. Его на закуску, да, дорогая? Чего, я с вами не буду? Не-не-не, я не такой. Хочешь ощущения. с нами? Втроем веселее. Нет, спасибо. Сюга. А, я тебя смутил. Извини, я часто. Тебе же Луан сказал, людей. надо, чтобы он расслабился. Я подожду тебя, но торопись. Наторопись. Должен признаться, я восхищаюсь твоей настойчивостью. Этя бухлишко прикинь. Мне почти любопытно, что ты будешь делать, когда я снова выставлю тебя. Ты пожалеешь. 30-летний Тридцатилетний односолодовый виски Хайленд, Разлит в бутылке за год до пандемии. <звы> так. А у тебя вон таких три штуки стоит. <звы> Я вижу. <звы> так, и чё? вы пропустить, нет? Я считал, нет? что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за полмиллиона долларов. А зачем ты а? это? мне цену набиваешь? Какой мне. Он мне цену набивает. Ты чё? Ты что там мутишь, а? Он туда что-то подлил. Он туда что-то подлил. Он туда что-то подлил. Блин, ты видел он там что-то руками шевелил, что-то подливал, да? Ну блин, мне так и не дали выпить сегодня. Нет, я тебе отвечаю. Я я выпью, я выпью, но он туда что-то подмешал. Это сто процентов, это миллион просто твое здоровье, красавчик. Пусть им первый пьет. Чего? Ты че, дурак, что ли? <laughs> Обновление мне тут вылетело. Что я могу сказать? Ты пробил брешь в моей обороне. Ничего не подмешал. Значит, тебе все еще нужны эти лампы. Да? А Мэтт сказал, зачем они ему на самом деле? Чтобы телебашню захватить? Да. Чтобы захватить телебашню. Стой. Ты не шутишь? Он спятил. Уж 10 лет, как никто не пытался это сделать. А что там такого? Видимо, это опасно, потому и нужны лампы. Но для работы ламп нужно электричество. А насколько я слышал, его там нет. Люди уже пробовали захватить ее без электричества. И герои, и дураки. И все они стали кормом для летунов. Так подключили. Это проблема Мэта. Тебе-то что? Проблема в том, что тут что-то не сходится. Разве ты этого не чувствуешь, Айден? Мэтт хочет подготовиться и защитить город от мясника То есть нам стоит начать возводить ему памятник, да? Есть одна проблема Мясник не собирается ни на кого нападать Откуда, Откуда ты знаешь? У меня есть свои шпионы В том числе и среди ренегатов После окончания войны мы захватили центр города А полковник обосновался на плотине И стоит ему дернуть за рычаг Половина города будет затоплена токсичной водой угу. Полковник не глуп. Он знает, что война станет концом для всех. Mm, да, зачем? Тогда зачем мясник напал на закусочную? Она же в центре. Хороший вопрос. Возможно, ему отдал приказ вовсе не полковник. Происходит что-то еще. То, чего мы пока еще не понимаем. Возможно. А что насчет уфэшек? Они-то ему зачем? Джек что-то скрывает. В последнее время он заказывает гораздо больше ламп, чем ему нужно даже с запасом. И часть этих ламп всегда куда-то исчезает. После поставки их никто больше не видит. Зачем Джеку столько уфешек? А вот здесь, друг мой, и начинается загадка. Джек так и не смог смириться с тем, что не разгромил мясника, когда у него была такая возможность много лет назад. Он знал, что если нападет на плотину, полковник закроет шлюзы. И вода вынесет химикаты из-под земли, сжигая все живое, что еще осталось в этом городе. Патовая ситуация сохраняется уже 10 лет. Каждый ждет, когда другой первым сделает ход. Угу. Но затем кто-то вдруг включил электроэнергию и что-то изменилось. И ренегаты напали на закусочную. Да, они там с вальцом как-то связаны. Я не болтать пришел, Хуан. Мне нужны лампы. Чтобы узнать, что случилось с твоей сестрой. Верно, Эйден? А ты откуда знаешь? Я же сказал, что у меня есть шпионы. Возможно, мне удастся что-нибудь узнать о Вальце и о твоей сестре. И о том специалисте ВГМ, с которым вы с Мэттом пытаетесь связаться. Ага. Я бы даже сказал, что с моими возможностями я смогу найти этого человека быстрее, чем Мэтт. Я вообще сомневаюсь, что он сможет их найти. Так... Ну у нас с, с этими как-то <laughs> не все гладко, поэтому давай. Поможем друг другу. <сёк> Разумное решение, Эйден. Вот ты он. в городе Погнали. всего ничего и уже выбрал правильную сторону. Ну говори, давай. Я дам тебе лампы. Это избавит Мэта от подозрений. Ну, в любом случае переобуться но можно будет. Ты да? сходишь в собор. Там прячется один парень, полный псих, но отличный специалист. Пусть починит эту древнюю шпионскую штучку. Ага. Если она заработает, мы сможем поставить жучок на передатчик, который Джек хочет установить на шпиле телебашни. Пусть он делает свое дело. Перехватывая передачи мы мы узнаем, что он делает с лишними лампами. А знание — это половина победы. Ты задумал что-то еще? Я объясню. Я объясню, почему я так сделал. Дело в том, что с миротворцами у нас все равно не клеится. Я планирую помочь Айтеру типа спасти его, но... Блин, да я фиг знает, ну просто как-то, не знаю, чуйка сработала так сделать, не знаю. Ну вот просто вот так мне, не знаю, с миротворцами, мне кажется, у нас все по похерено просто. А основательно и без повороти. Так что поможем Айтеру, поможем Хуану, поможем жителям Велидора, Всем, короче, кроме миротворцев. Ну хотя там вроде и с миротворцами как-то возьмать. Да, короче, не знаю. Говорят, что еще этот мед какой-то мутный, поэтому давай, его миротворцы не все любят, поэтому как бы и бог с ним там, все, давай как-нибудь так. Разберемся сами без этих миротворцев. Ну, как бы с ними, но типа без. Вот, так, все. Есть где-нибудь пришвартоваться, чтобы красиво закончить. А, я прыгать не могу здесь. Ну ладно, вот, тут другой выход есть. Давай, выйдем. Так, вот, напротив базы. Закончим. Пускай тут уже темнеет, а на этом... А, кого закончил? Ты что, прикололся? <laughs> Время-то еще, ты угораешь. А, темно стало, я понял. Время-то, блин, ты прикололся еще. <laughs> Даже час не набежал. <laughs> Подожди. Карту мне дай. Карту мне дай, алло. Игра. Штраки, да? да не, не, драться не будем. А идите в собор святого Павла. Ну давай сходим к святому Павлу. Та-та-да-ан. тан та Здрасте. А лезут отовсюду. Прикинь. Сейчас, ага, блин. решили меня поймать. А, -а, -а хватайся за что-нибудь. Пипец. Здрасте. Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонько-тихонько-тихонько-тихонько. Пацаны, вы меня не достанете. Погоня началась, да? Ну, пусть начинается, мне не жалко. Как начнется, так и закончится. Я иду себе аккуратно. Я иду себе, никого не трогаю. Ой-ой, погоня страшная, боюсь. Ой, боюсь-боюсь, очкую. Кстати, я неплохо так по крышам иду, да? Оп-оп. Привидение. Чего, да ты прав, ладно, да, собор прав. давно заперт. Ладно, собор давно заперт. Ага. Но он весь в строительных лесах. Думаю, ты мог бы ими в. Чего? Вс ещ хочешь работать на хватает. Я пропустил вообще-то. Ну, ты уже большой мальчик. Кавец, тут что за обрывки диалога мне вбросили, алло? Так, и что дальше? Так, ну нам через мост, да? Ну ладно. Ой, там что-то сзади кто-то в спину дышит. Давай через мост, наверное. Аккуратненько, аккуратненько. Здравствуйте. Я иду, никого не трогаю. Так, сейчас мы через мост пройдем. Там за мостом будет новая локация. Локация на самом... Карта... Точнее, город, блин, там по себе такой достаточно большой, да? Тут у меня зомбаки не достанут. Опа, потиху, карабкаться надо. Так, ну все пока правильно. Вот собор, кстати. Ой, тихо. Ну, рядом, конечно, я бы не сказал. прям на мосту, что ли? Или под мостом там? Здесь не вижу, наверное, где-то под мостом. Ну, ладно, под мостом меня не интересует. тут, тут крикун, вот. <связывая> ты ползи, ползи, ползи скорее. Да быстрее ползи, ты твою за ногу! Эй, вверх называется! Ну, -мо, вот что тупишь? <связывая> Начинается. Мы начинаем КВМ. Ра-та-та. Ра-та-та. Уже вторая погоня за Эльфсирио, да? Кстати, заметь. Ага, ага, ага. Тихо, а нервничать, нервничаете? Чё психуете-то? Тих-тих-тих-тих-тих. Капец, паника. Может не стоило ночью идти? Здрасте. Ой, плохо. А впустят меня в собор. Пожалуйста. Мне очень надо в собор. Пустите! Сюка! Отвратительно! Куда? Как мне? Мне нужен уф. Это что за фонарь зомби? Метро, метро, метро. Где? В метро у, у фонари обычно были. Так, все, все, все, вижу. Отлично. Сейчас, сейчас, сейчас пробуемся. Сейчас, сейчас выживем, сейчас, сейчас нормально. Метро закрыто! Твою мать! Че делать э? я не знаю. капец капец а что делать че взрывается то че закрыто то алё! так так так ладно ладно ладно бежим пока ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй дал так, так, так, подвиньтесь пожалуйста. Я еще подъем наверх. Не подскажешь ты, где ближайший подъем? Да и хватит бить -то. Да хорош! Ай! Догоняют, по жопе бьют! Да хватит бить меня! Твали! Так, так, так, так, так, так, так. А всю хвочек нет мне, еще одна плюха и все. Я устал. Так, так, так, так, так, так, так. Сюда как-нибудь можно залезть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, я не вижу подъем. Да ну, хватит, хватит, хватит. Да запрыгни, Эйден. Да. Перестань. Да, отстань. Ну, я не вижу подъем. Какие строительные леса. О, кстати, вон этот. шахт. Оу! Это что было? Алло. Ой, что происходит? Все, я все сломал. <gover> Встань! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, что происходит? Я вообще не понимаю. Как я вообще еще живой? Можешь мне объяснить? Я сейчас умру через полторы минуты. Блин, ну... Четыреста метров до туда бежать это вообще просто кошмар Так так так так так так так так так так так так так так так скажи мне я, я, я, я так спрячусь? Я не знаю спрятался я или нет А! Меня видно да? Я спрятался Погоня закончилась Конечно закончилась Так 171 паркура Да не так много-то а, Живиться на рассвете Конечно, блин Капец, ночью идти туда Ты что, с ума сошел? Ну, побегали Что-то повеселились чуть-чуть Ладно Я просто вообще Ну, в панике Особо не видно Куда было По лесам там залазить Ну, тоже, да? Догадался ночью поперец. Гений просто Ой, а ч ⁇ так далеко идти-то? А где выход? Я где вообще? В метро? В каком? Который самое это? Это вообще А, это миротворческая база. Так, и чего? Как мне до туда дойти-то? Да? Я до туда дошел. Почему меня там где-нибудь рядом не отреспалняло? Не подскажешь? Medi Grounds, 2-3 уровень. У меня, по-моему, второй, да? Эй, ну ладно. На самом деле за серию не так много-то мы с тобой сделали. Чем а что мы с тобой сделали, по факту. А, мы нашли бутылку виски, отнесли ее Дариону. Точнее, водку мы отнесли Дариону, виски отнесли Хуану. Ну, по, по сути, ничего такого-то и не было. Там с ренегатами вместе с миротворцами там зарулили, поборолись. Взяли задание Айтера и все, да? Как бы ничего такого и не сделали. А прошел час, прошел час, как бы. Так, а я туда иду вообще. А, ну, в принципе, тут тоже можно пройти. Это мини-мост туда. А вот здесь какой-то замок он на горе видал. Вот днем оно уже все спокойнее куда проходит, да? Интересно, доплыть можно до туда или я утону? А с чего бы я утонул? С какой это радостью? А, так сейчас задание выполним и закончим. Наверное. Не знаю, к чему нас это приведет. Может, прямо на задание закончим? Может, э, мы сейчас придем, там этот псих скажет, типа, здрасте. Э, мы не можем по починить эту шпионскую штуку. Нам нужны детали. Иди за деталями. И вот отправить нас за деталями. Я скажу, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Ну, короче, ты понял, да? суть ты уловил, я думаю. А вон, кстати, Уф, какое-то свечение. Рядом с а ты чего молчал? Так, бы, так близко было. Все. спасение было так близко. <свят> <свят> Надо было вокруг этого побегать. Ну я ж не знал. Ну ладно. А так бы и трофей заработали. Там, по-моему, есть трофей убежать от погони четвертого уровня. Так бы побегали чуть-чуть, бы еще четвертый уровень. Нагнали бы жути там. И забежали бы сюда и сюда. Да? Да? Ну, кажется, трофей простой туда, простецкий Так, вот как залезть сюда, я, конечно чуть чуть чё, чё чё А, ну мы там сами как-нибудь Ну, я рад за тебя Хорошо Че? Не-не-не-не-не Не-не-не, никого нет Ты видишь, как залезть? Я вообще не вижу Даже близко не вижу по-моему, Лан что-то про строительные леса говорила. Ну, я не вижу ничего. Прям ничего не вижу. Ну, как туда забраться? Может, ну, задание есть, подсказка какая? А -а -а. Идите в собор просто, идите в собор. Идите в собор святого Павла, я здесь. Ну, я пришел, но меня не, не открывают. Ну, прям вообще нет ничего похожего даже на вход. Ой. Уже засиделся чуть-чуть, надо встать размяться. Может, вот если я сюда запрыгну? А, ну да, так можно. Так, теперь вопрос, как сюда запрыгнуть? Ага, вон вижу. Вот вижу, вижу, все. Все, все, все, нашел. Наверное, вот эти строительные леса имелись в виду. Но я когда на панике бежал, что-то их как-то не заметил. Ну как на панике, не сказать, чтобы я прям супер-пупер паниковал, но... Все равно было напряжно немножко, неприятно. Так, и тут, кстати, были уф флампа тоже. А, как я... А, как я допрыгнул? Ага, понял. Оп. Оп. Оп. Я внутри. Опусти. Э -э, присядь. Э -э, привстань. Падай. Нормально. Так, ну я здесь. И чего? Хочу панику наводить мне. Добро. Жаловать незнакомец. Что-то круто. Здесь заканчивается твой путь. Я от Хуана. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. А -а -а. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Примитивные существа. Воры. одурманенные жадностью. Среди чудес, которые вам не постигнут. Ты что такой громкий? а? Потом. Любопытство проходит. И я просто убиваю вас. Что за хрень здесь творится? Эй! Ты здесь? Ты что врёшь-то, блин? Меня дурак? зовут Эйден. Хочу поговорить. Эйден, ты дурак? Или как? Ты что врёшь? та та Тогда я вижу кучу ящиков. Залутать, которые можно. По-моему, я не успею все залутать, поэтому. Давай продвигаться. Я повырубаю их всех на всякий случай, сколько смогу. Чтобы потом, если вдруг меня запалят, было меньше проблем. Я надеюсь, что так оно будет. Что меньше проблем будет. Так, вот этого вот так обходим. Так, этого не трогаем. Тут можно спрятаться, если что. Но там у лампы работают вообще. Рядом с Странное место. ага вот сейчас что-то будет я прям уверен о, -о, -о ну это босс файт это прям сейчас что то будет я прям уверен это коктейли Молотова лекарства о, -о, о ну это прям все это прям Прям читается название такое, чуть ли не это. Пускай будет, пускай будет. Аптечка валяется. Какая лучше? Пускай вот это вот. Ну прям ты чувствуешь, да, что сейчас будет жесть? Так, метательное копье. Вон ну, что-то еще валяется. Ну ладно. Вставай, Эйден. Ну, так, давай готовиться тогда. Собственно, давай подготовимся. Доска на нафиг не нужна. А -а -а -а. Так. Тут прям читается и такое прям попахивает посох, пованивает. Вещи. Так, что у нас здесь есть? сорок четыре шестьдесят два себе давай я возьму давай я возьму его так я взял его да фонарик фонарик пусть будет тут фонарик тоже включу на всякий случай вдруг не видно будет ну погнали давай выпускайте бычка почувствуй гнев Лито хе <свист> Ну <свист> я так и знал. Это читал. Нихрена себе! Приготовься а смерти! А его это? А его ничего не это, не трогает? Как с ним бороться-то? Алло. У него блок вообще работает? Эть! Эй! Ой, как хорошо! У! Так. Давай-давай, разгоняйся. И-оп! Нормально. Королем так, где бочка? Стою, где бочка. Ага, кидает, кидает в <социализм> ага. Так, ага. Лита сделает себе подвязки из твоих кишок. Да-да-да-да-да. <социализм> а о о тихо. Опа. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ой, страшно, ой, боюсь, боюсь. Оооо, страшно. Он бочку сломал. Он божит. Жалко Так, тихо, нормально. Нормально, нормально сражаемся пока Горидар. даже ой ой ой ой Сделает себе подвязки из твоих кишок Да-да-да-да-да-да-да Босс элементарный Чего? Ты чё пришел то перед Ой, не попал Да добей его нафиг Тихо, тихо, тихо, тихо. Я восстановил там, а возле этой. Чуть-чуть чуть, делать. Кидает, да? Да-да-да. да да Нафига еще зомбака там меня пустили? Давай, разгоняйся. о Блин, промазал. Так, так, так, тихо. Он там сейчас кидает, это пофиг, в принципе. Я тоже могу кинуть. Бляха! Тихо-тихо-тихо! Решил, да выпендривался. Тихо-тихо, да выпендривался, блин. Ну ладно. Еще где-то, зомбак Склонись Давай, давай. Блин, не попал. Ну ладно, ХП не так много, в принципе. Сейчас он опять кидает. У него мувсет вообще просто элементарщина. Почему его не жарят, правда, мне интересно. Так, теперь надо прям, чтобы он в бочку прилетел вот сюда, давай. И раз, два, три. Перед Лито, и ее Нормально. Еще жахнуть успею. Ой, успел. Да идите нахрен. Нет. Да иди в баню. Я устал, ал ⁇ Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Эй, Эй, Эй, Эй, Эй, это все! За что здесь, блядь, творится? Это что было? Это типа босс, что ли? Чего горает что ли? Это было вообще ни о чем, да? Ооо, тут был Лита, да? Жил, обитал. Ну ладно, пойдем посмотрим на Лита. Кто тут управлял Лита? Севс? Забавно, прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчат. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе нравится эта комната. Потому что она станет твоим склепом. Ч ⁇ это? эй, прекрасно. А что время так много Кабели. Нужно найти источник. Идем по проводам. Понял. Иду по проводам. Ететь, колотеть. А как я туда попаду? Алло. Типа вот присесть. Ага. Десять раз. И чего? Как мне выйти-то? Алло. а Хочу поговорить. Эй! Слышишь меня? Эй! Я думал, с Лито разобрались, и все, до свидания. А, тихо, что зажать надо? Надо было в фонарике. А я устал, Алё. Так, тихо, покинули посещение, я устал. Так, тихо, тихо, тихо. Это, это, ходим, отступаем, отдыхаем. Это вообще какие-то врачи. Есть для тебя работа. А может я так больно Выходи, жарил ну? этому лита, чтобы... Да тихо, как фонарик использовать? А, я подожди, вспомнил, кажется, вот так вот. Да? Да, жарится. Правда жарится? Так, давай полечимся. Та-та-ра-та! Минус Лита! Наш противник Абазлито. А, тихо, стелс. А это тоже помещение, где я лазил уже, да? Я не помню. Эй, ты чё уйдешь? Где ты? <laughs> Чего орёшь, Эйдон? Тураки такие, блин, орут прям зомби в ухо. Прикинь, вот на колени. Нормально, трофей выбил. Не знаю, какой, наверное, какие-нибудь стелс убийства накоп... на... На... На... На это, накопленные. Ай-ай-ай-ай, больно, бьет. Иду, иду. Вот, вижу, отключить дальше, иду. Ну. Задание вроде не сложное. Обычно мне меня какие-то.. Да встань! рано уходи уходи уходи чуть чё я потерялся паника ну иди сюда ладно нет сучка смотри какая сожрали пока я вставал капец Задание, говорю, несложное. <laughs> Взяли меня, два собака сожрали. <laughs> Нефиг было паниковать. Нужно было всегда сохранять холодной крови. Просто ставлю бок и жду. Рядом с И чё? А, так да, мне туда надо. Mm -hmm. Алло? Чё меня путаешь? Где? Где эти психопаты? Ага, тихо, тихо. А! Ты ч делаешь? Тихо-тихо-тихо. Где еще один? Все, дураки кончились. Эй. Текс, текс, текс, текс, текс, текс, поползли вверх. Так, дальше по проводам. А что у нас? Ага. Ага. Ага. Это, конечно, все круто. По-моему, я сделал плохо. Если можно это так назвать. Так, ладно, заход второй. Эй. -э Пока эти пацаны спят. Я просто поздно увидел, что там сбоку еще один зацеп. Есть. Так, так, так, так, так, вот смотри. Нет, не здесь же у нас. А, вот здесь есть сбоку зацеп. А, за него можно не цепляться, я понял. Эть. Хорошо. Эть. Тихо, тихо, тихо, сюда. Так, восстановили нашу выносливость. А, соединяй, кабель. Так, отлично. Он привлекает внимание. Эть Так, теперь мне надо на ту сторону, я понял Эть А мне надо вниз Но не настолько Ой, здрасте Я понял Найди да в того же Блин, блин, не успел, не успел не попал? Тихо, тихо, тихо, нормально. Есть. Разобрались. Что? Да иди нахрен отсюда. Пошел в сраку, блин. Какие настырные вот эти зомбаки, а. Эть. Блин, какое глупое задание. Нужна твоя помощь. Ты вломился ко мне так Ты е... убил Лито! Да ты первый начал Что тебе еще Текс, текс, текс, текс, текс текст, текс, текс текст, текст, текс, текс, текс, тек, текс Ни хрена себе Это я как туда залезть должен А, понял Так, ползнем аккуратненько Эть Эть ну давай дальше. Намазался, как говорится, на здание сам. Сам намазался. Так еще а дальше. Где же ты? Послушай меня, чудило! Зачем я тебе? Ну, так а ты назови слово Хуан. Ты слово Хуан скажи. Э, здрасте. <свят> Че хотим? <свят> так, есть у меня какой-нибудь молотов? Есть, есть, есть. Сейчас мы их. Пока он горит, жахнет Так, все нормально Все, контролируем ситуацию Пацаны, алло Здрасте О, очко навыка, отлично, прекрасно Превосходно Есть, страйк Ладно, это другая игра а, а как подожди в бейсболе что там тачдаун <laughs> да правильно извините не хотел нарушить вашу спокойствие блин как много зомбарей здесь а еще я устаю вообще-то это двуручное оружие походу да? поэтому так много энергии забирает за атаки по середине два. смотри в двух руках его держит так, ну дальше. Отключаем. Что, генератор вырубил. И чё дальше? А, обратно вниз. Эть. Текс, текс, текс, текс, текс, текс, не догоните. Так, все, отключил. Есть, по сути, пришлось пойти по кругу. Я ему вообще весь свет, весь, весь свет ему вырубил. А ведь если бы он... Изначально шел бы на контакт, то оставался бы в безопасности. Так, ну, тут, хоть, тут хоть светло. Так, что он... А? Да, где? Здесь? О, прекрасно. Это я заберу. Так, шмотки какие-то новые, два ингибитора. Вам доступно одно... Это очко, там отлично, отлично, прекрасно все идет. Так, прекрасно. Так, тогда ä, заканчиваем задание с этим куртом. Либо э, литой, как он там, блин. Ползи вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Эйден, давай, тебе хватит. Я верю в тебя, тебе хватит выносливость. Блин, как же мало выносливость у него. Какой же он дохленький. Так, так, так, так, так, так, так. Дальше куда? Ага. Надо было заранее постречь, что ли. Так, и чего, дальше как? можно было с той стороны, да? А зачем? А, -а, -а, -а секундочку. А зачем? Зачем я сюда залез? Понимаешь? А, -а понял. <participant> ну как это я не увидел с первого раза. Так, ну и чего ты здесь сидишь, где-то я знаю, ты где-то спрятался, еще по голове меня греешь. О, взлом. Это надо. Это надо забрать, пока нас по башке не жахнули чем тяжело. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так, оп. Нет-нет-нет, тогда сюда. Оп. Да, блин! Я забыл, где отмочка была. Где-то здесь? Где-то здесь? Да. Прекрасно. И что здесь у нас есть интересно. Ботинки вижу. А, инструкция, ботинки, рубашка медбрата. а а И чё? А мне сюда зачем надо было? Провода. Обмотка. Ну да. Оставь меня в покое, говорит он. Почему иногда не прогружаются ни слова, ничего? Так, и что, мне на колокол надо, хочешь сказать? А! Извините. Эй, он меня не скинет. Давай, пожалуйста, ты заберешься, Эйден. Он вот же здесь был. Кассета. Так, ну все, да сейчас уже не должно быть каких-то проблем, уже должна быть конец миссии. Поэтому, в принципе, можно и полутать. Да, только не так, Эйден. О, краска. Да, блин, что ты творишь? Когда надо куда-то залезть, он не может. Когда не надо, он ползет. Опа. Блин, опять взлом. Ну что ж такое? Могли бы и бесплатно отдать. Я вроде уже тяжелый взломал один. Эть. Уже как бы заканчивать надо. Алло. Доска. Зачем мне доска? Водка, водка пригодится. Опа, а за... тут нычка, да? Нет? Я нычку нашел, алё. Ладно, все, это уже конец. Сейчас будет мультик. Только не стреляй. А, нет. Сюрприз. Ну, я так и знал, мазафака, да? Как, как он так за 2 секунды утекал? Или, Эйден, ты отключился на пару сек? Да блин, я же уже собрался с тобой говорить. Ой! Блин, я нечаянно! Тихо, тихо, ползи. А все, блин, а куда я? Покатился, покатился, все. Ай, все испортил себе. Давай, давай, давай, давай, давай, ей-да. я жму. Смотри, он не хочет. А как мне тогда забраться туда? Давай, ну эй, да давай. Ой, получилось, да ну нафиг. Получилось, я не знаю, как это получилось. Но ну, э, я просто промахнулся нечаянно. Ну бывает, ну что такое? Ну с кем не бывает, скажи мне. Он опять мне в пачку сейчас даст. Может не надо? Убей меня Только скажи моему сыну, что я умер как воин О чем ты говоришь? Убей меня Она ведь за этим прислала тебя Она? Понятия не имею, что это значит Я предлагаю работу Что? Значит, ты не убийца? Нет Я пришел поговорить Ты ведь инженер? У меня есть имя Курт что тебе нужно? А, да. Шпионское устройство. Почини его, и все. И все. Нет, не собираюсь я тебе помогать. Ты что, охренел? Правда? А не ты умолял убить тебя? Это ты еще можешь сделать. Убей меня, или иди в жопу. Ладно, я пошел. Какое мне до тебя дело? Мы не знаем друг друга. А -а -а. Нужно всего лишь починить жучок. С какой стати мне что-то рассказывать? Проваливай уже. Ладно, давай пообщаемся. Так, что за женщина хочет тебя убить? Вагина Дентата. Пизда с зубами. Что? Сука, которая хочет, чтобы ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? Нет. А, понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился Это ж... с чудовищем. Это ж не про Луан. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней. Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечут перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия воплоти. Понятно. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ха, плюнь в любую сторону в городе и попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? А, все пообщались. Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Нормально, хорошо, зазнакомились, я быстро, в да? А, без запчастей не починить. Да я так и знал, я... я так и знал. Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там за снаряды. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды. Так что ищи под антенной. Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! Как же меня бесит эти задания, типа. Иди туда, сделай это. О, приходишь туда, тебе говорят, нет, теперь сходи сюда и сделай это. Ну, а что это за место? Бред такой. Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Ага. Но я сижу здесь уже лет 10, и пока его не видел. Понятно. Так, ладно, а -а -а, карта. Есть? Алло, Чу -чу -чу. карта. Чу -чу -чу. Ну тут недалеко идти хоть. Ладно, давай на этом закончим. Продолжим в следующей серии. В принципе, сделали достаточно много. Не так много, как планировалось, но чуть... По... Нет, точнее, чуть больше, чем планировалось. Вот, вот так будет правильнее. Так что пойдем дальше дружить с этим Куртом. Там помогать Хуану, Хуану, там всем подряд, короче, помогать. Айтеру там поможем все... Ну, короче...